Я вас А при чем здесь благоустройство и санитарный режим? Развитие благоустройства. Фамилия ваша как? Все, Спасибо большое. То есть масочный режим это рекомендательный характер, но не обязательный. Все документы есть. А, постановление. Это постановление чье? Чье? За подписью. За подписью. Вот Покажите обман, подпись, подпись, обман. подпись. Я подписи не увидела на камеру. Подождите Я, Я подписи не увидела. Если нет на документах подписи, оно не является юридически значимым. Электронная да подпись на бумажном носителе да, да, тоже да, незаконная. То есть на сегодняшний вспомнил. день вы сейчас занимаетесь вымогательством а вы сейчас денежных средств. Подождите, обезали, будьте, блять, будьте, будьте добры, занимаетесь денежным, э, вымогательством денежных средств на сегодняшний да день. Вот Понимаете, госпожа Савочкина, которая не имеет полномочий проверять. То есть вы вообще Я не с того отдела. Я бы поняла Роспотребнадзор. Я бы поняла, но Роспотребнадзор нам четко сказал что они не проверяют, они не имеют на это полномочий. И масочный режим – это рекомендательный характер. Говорю громко, чтобы меня записали. Рекомендательный. И в Роспотребнадзоре четко нам дали, четко нам дали, нет, я вам сейчас, вы меня подождите, во-первых, я вас не слышу, вы закрылись, нам четко дали, кто должен носить маски. Это обязательно администрация, это обязательно сотрудники полиции, это обязательно те, кто услуги оказывает, то есть, да, я согласна продавцы, не надо мне постановления без подписи и без печати. Это Филькина грамота. На сегодняшний день профсоюз союз СССР ревком Светлана Васильевна Мартын. Будьте добры, вот это, пожалуйста, на телевидении, да. Потому что я сомневаюсь, что вы это покажете. Смотрите. Вот это господин полиция. И по вот уставу, будьте добры, Тихо, по уставу, правит. они милиция, вообще не полиция. Правит. У них нет полномочий проверять документы. Вообще У них нет не полномочий правит. вообще какие-либо делать проверки. Вот эта дама стоит, госпожа Савочкина, которая точно так же. У вас есть доверенность на проверку? Да нет, вы, без доверенности, вы, вы без доверенности не имеете права вообще разговаривать с покупателями и с продавцами. Вы неграмотны, вы, правильно, вы со мной не разговариваете, потому что вы поняли, что вы занимаетесь вымогательством. На сегодня, я еще раз я представилась, представ... я ревком профсоюза Союз СССР Светлана Васильевна Мартынова. Более того, я вам скажу, я прям сейчас сознательно, специально сюда зашла, потому что я очень долго искала, кто проводит проверку. Господин Меркулов, это его вот начальство, это у нас УМВД, вот. Он открещивается, отнекивается. Мы проверки не проводим. Вы занимаетесь вымогательством денежных средств, потому что мы услышали то, что, оказывается, в бюджет города нужно пополнить деньгами. Вот и все. Савочки, будьте добры, покиньте, потому что вы не имеете полномочий. Вы заставляете людей носить маску, при этом у вас какой-то непонятный фиктивный документ, на грамота. Без печати, без подписи. Не надо на меня смотреть. Мы были в администрации, в администрации кричат, мы не проверяли, мы не ходим. Ролики, пожалуйста, смотрите в интернете. Профсоюз, Союз СССР, Магнитогорск. Там все четко указано, как не очень хорошо выглядит администрация, когда мы им четко задаем вопросы. До свидания, извините, мне нужно идти. Такой. Вы сказали, что полицейский здесь не может находиться и вообще не полиция, а милиция. Почему? 249-й приказ по МВД за подписью Колокольцева, конкретно их а, начальник. Конкретный. А, дело в том, что в регламенте данного приказа а, есть пункт 13: сотрудник полиции не вправе требовать документы, там это 13 пункт 5, не имея постановления на конкретную проверку. То есть не имея проверок. Сейчас вот эта проверка, она незаконная. Он не имеет права требовать документы. Есть еще, есть еще пункт 13.2, где четко сказано, что сотрудник полиции не вправе. Вы к, ним, вы к нему, не, не, не к нему, пожалуйста, претензия. А претензии вон с подписью полиция, которых в сорок пятом году вешали. Так вот, именно полицию. Хотя по уставу, еще раз повторяю, они милиция по уставу МВД. Так вот, я вернусь. 249 приказ, регламент по МВД, пункт 13.2 где четко написано, что сотрудник полиции не вправе требовать выполнения распоряжений э, Российской Федерации у граждан СССР четко и конкретно. Мы все граждане СССР. Почему? Потому что у нас изъяли наши паспорта и выдали нам бланк паспорта, который является недействительным. Пусть меня завтра приезжают арестовывают, докажу то же самое в милицию, хожу постоянно, требую, пишу, пишу заявление, требую. И самое интересное, я вам сейчас покажу. Будьте добры поддержите, пожалуйста, я вам покажу один документ, который вам всем будет интересен. Ну, я сомневаюсь, что это покажут. Это копия документа. Это копия, она немножечко помята. Настоящий документ храню как зеницу ока. Так вот, я получила вот такой документ из главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Будьте добры, я его получила 25.05.2020. Мне отвечает. Значит, заместитель начальника управления по вопросам миграции по Челябинской области. Ваше обращение по вопросу выхода лишения гражданства СССР, СССР и о принятии гражданства. Так. Российская Федерации, а также выдачи соответствующих справок, рассмотрено. Сообщаю, что по учетам ГУМВД России по Челябинской области Мартынова Светлана Васильевна в числе лиц, оформивших приобретение гражданства Российской Федерации или выход из гражданства Российской Федерации, не значится. ГуМВД России по Челябинской области сведениями о выходе лишении либо утрате гражданства ССР СФСР в отношении Мартыновой Светланы Васильевны не располагает. Такой документ, если вы добьетесь взять его, будет у каждого. Вы являетесь гражданами СССР. Российская Федерация закончила свое существование 31 декабря 2017 года. На сегодняшний день мы состоим в ООО Россия. Я ничего не хочу, как бы вас ни на что не поднимаю. Я просто говорю о том, что мы как были гражданами СССР, так мы и остаемся. Как мы, как мы были в юрисдикции СССР, так мы и остаемся. Вот и все, все, что...